Let's go. Я приехал сегодня с утра на вокзал, ЖД вокзал, чтобы встретить туриста, туристку И да, даже если один человек будет в поездке, то я тоже поеду Солнце слишком сильно светит У нас несколько дней подряд были снегопады Снег было вот столько И сегодня, надеюсь, с таким солнцем будет очень круто в горах вот сейчас дождемся девушку и поедем помчимся. Как обычно на вокзале негде припарковаться. Все занято. Но ну, что нам? Мы это уже все видели и всегда это как бы бывает. Это как бы туда-сюда. Мертвое, оно там вообще не користится. Там вообще ничего нет там еще какие-то а, минеральные, бланки, наверное, да, какие -то. минеральные там, вещества, то есть туда вообще купаться нельзя. Вот. Да, оно само вот, живое озеро, оно такое голубое, бирюзовое, и мертвое оно серое. Но мы его, получается, видели, мы к нему близко не подходили, к мертвому, к живому хотели. И вот как раз у нас один парень там купался, а у нас мы подошли, там ливень, все, все мокрые, но такие счастливые тоже такой, да? да. Аллахдеец, хороший пес. только жрать у меня нету ни хрена, обещаю в следующий раз что-нибудь привезу Он прыгать будет Не, он не кусается, он просто любвеобильный, я всем рассказываю, он сюда приходит как на работу просить еду не прыгай дядя не прыгай не прыгать не прыгать я сказал сидеть <сёк> здесь всем нравится как вот гигантомания масштабность вот этого всего сейчас э, особо непонятно, но может по-другому это выглядит вот эта вот гора тоже вот, заснежена э, она когда солнце светит тень так падает там прям видно что она, она сейчас как будто она ровная да а так она такая прям пологая и вот это все что где больше снега вот она налеплена, mm -hmm. это все альпийские луга там. там просто такое разноцветие там вот с той стороны вон дорога есть mm -hmm. а, с той стороны можно подняться и там кстати вот когда спускаешься там уже еще осталось километров там 5 до грузинской границы до, до таможни mm -hmm. до, до российской. и оттуда когда едешь там можно от дороги съехать, вот как здесь теперь наверх подняться. И туда местные приезжают, даже просто пикник себе устраивают. Вот ты в таком месте у тебя вокруг, даже вот этого всего не видно, ты только горы видишь. И тут в разноцвете такое, они ну, в какой-то период прям высоко поднимаются, трава а из-за солнца, она начинает быстро гореть, поэтому где-то месяц есть, там, чтобы посмотреть. И там просто ну, глаза разбегаются тому, какой... Там разнообразие цветов Можно просто бегать, главное не, не упасть вот Еще лошади, когда там пасутся Там вообще такая красота Вот это вот э, корпус построили э, в свое время Здесь должен был быть ну и отель, и гостиница офигительная Типа, ой, гостиница, ресторан Отель и ресторан э, Туда вот тоже дорога есть, но туда мало кто ездит Только те, кто направляется вот тут, вот за этим хребтом есть родомовые источники горячие, Они, ага. как, так называемые кармадонские ванны. Вот за этим? Да. Тут, а, ага. Там есть, этот, туда идти минут сорок пешком, ага. вот здесь находятся пограничники, у них нужно пропусков и пойти туда. И даже сейчас, может быть, находятся семечки, которые туда ходят даже в такую погоду, потому что там температура всегда одна и та же, воды, ага. то есть она горячая. Но минус в том, что там нельзя находиться очень долго. Так как ну, ванну, радон, при... радоновые там сероводородные углекислые кислые, газы, вот это все. Ну, можно как бы в поле, но просто нужно делать паузы, чтобы ну, подышать кислородом. Там не более 15 минут, да, и это, 7. кстати, доказывает то, что Казбек не затух. Не затух? <laughs> да. А, что активный. Да, активный. он там где-то себе бурлит и не дай бог здесь будет мощное болит. землетрясение. и. Да. Ну, мы на Камчатку, я на Камчатку когда ездила, у меня тоже была мечта, Камчатка исполнила в И у нас, короче, переход по восхождение, и потом уже со снарягой переход через перевалы uh -huh. к малой длине длины. Но там погода, мы уже спускались просто никакие, там дождь шел, ветер сильный. То есть, если бы мы пошли вообще на следующий день через перевал, мы бы просто этот перевал не прошли и застряли бы на конце. И вот на следующий день там как раз таки вот эти вот, тоже ванны были, ты да просто там холодно, да, ну, дождь идешь, да? а ты, да, ты в вот, этой ванне горячей, грязные, грязные лужи, ну лежишь. И, кстати, там вот потряхивала, ты лежишь в палатке да. и просто да, хоп, тряхнет, хоп, тряхнет. Вот там финик ведь Оттуда. Вот это пойма, там нас... же только чуть-чуть сбоку, только там, там чуть -чуть. же только сбоку, да. То есть там тот с той стороны сходит. Если да. прям проследить, вот белая и от него вот туда уходит. Да. Вот а тот он с той Всё, стороны. Я поняла, он да. -то И направлен. вот здесь видно. Вот внизу белая, река течет, типа. Ага. Это вот выровнялось все. Вот он надо этого уровня. Ну, куда-то чуть то выше поднялся а и это не задел а все остальное он задел и с собой захватил я поставила здесь палатку и осталась просто здесь ветра сильно идут поэтому трудно здесь находиться но если только палатка хорошая то можно не вот там туда на ванны туда с палатками тоже ходят нет если в лесу поставить нормально да потом этот зайчиков кормить что, погнали? Погнали. От этого холода. <смех> Надеюсь, там солнце будет светить, а то как-то не камень фона это наблюдать. Сейчас проехали, мы заехали в одно ущелье, называется купанское Потом, когда мы свернули на мост и заезжали уже в Теснину, это уже Кармадонская, называется Теснина, каньон. Из него идет разветвление Гиналдонская и Суаргон. Теперь мы преодолели перевал и мы сейчас спускаемся в Даргавс. То есть уже вон сколько мест мы увидели счастливые люди, кто здесь живет, это видит. Они так не думают. Они им уже эта романтика. Да. А Все-таки они счастливы. Мы не ценим, когда имеем, не ценим, когда теряем. Потеряешь, плачем. Отсюда, кстати, видно место, где лавочка. Да. Угу. В каком она направлении? Да, как бы это объяснить. Просто можно тыкнуть. Ну, вот прям вот, если видит, как вот идут вот эти ага. все перевалы, то вот самый темный участок, огромный, темный, то есть где нет снега. А вот да, ага. и вот прямо если посередине посмотреть, там сейчас не видно. Вообще, я поняла, и вид вот от нее вот сюда открывается. Да, да, да. Да, я поняла, вон она. Да, вон она, он, я ее провижу, вон она, с такой уверенностью. Там просто можно увидеть вышку, там стоит вышка-ретранслятор, но сейчас она сливается с фоном и непонятно, а так она прямо отчетливо видна бывает. Какая красотища! Да. И оттуда видно, ну, разумеется, оттуда видно да. вот это все место. И, кстати, оттуда прям хорошо видно, насколько они, эти вот все вот эти вершины, которые стоят, они все одинаково стоят, они все одной примерно this, высоты, ]uity. и от них потом уже начинается другая цепочка, которая повыше, то есть вот так вот восходящие идут. Ты наверное, трехтысячники, да? Эти, эти, эти да, здесь да. Да, потому что вот та гора, которая вот не за этой ближайшей, а за той, там 3-400. Угу. Вот здесь гора, которая находится, она там почти тоже 3. Но здесь уже 4. Ну, классно. Кстати, эти цыгане пришли, еще один, посмотри О, а ты ч? ребят? Куда ты их гонишь? Давай, ушатай его. Так, это не съедобно. Дядя. Дядя, херба. Успокойся. лучше собаку Ну пошел он. <связывая> <связывая> собака легаться начала. тела Да <связывая> Салам Какие они эти пушистые Ага Ой, ухохолос Да что-то знаешь? Это арт-объект. Ну, это понятное дело. Это арт-объект, который символизирует собой букву ассинского алфавита. Какого? Ассинского Да. И так, как эта буква читается? Она произносится как А. А? А. а, -а, -а. И я объясняю, как а -а -а. правильнее говорить, это когда стон только грубый. Вот. А -а -а. И... а почему, <потом> почему это я... вообще все, все в основном арт-объекты устанавливают местные э, умельцы и неравнодушные молодые люди здесь даже целая по их а, движению и они этим занимаются, они а установили в один год действий таких арт-объектов по всей республике Кажется, что это занимается вот это это занимается культуру язык, буква, алфавита. она встречается, по-моему, только в нашем фавити, а в других она используется как, как в транскрипции звуки. Uh -huh. Она тут прям как... Вот. Mm. это второй арт-объект. Называется собака на сене. Ой, котенок там. Он здесь поселился прям. Сейчас он как начнет, а вот, слушай. Как дела, брательник? Брательник, как дела, брательник? Че ты, эй, братишка? Как ты? Как ты, че ты, братишка? Че ты, нормально? Домой, поехали домой. Домой едем, эй. Домой едешь? Эй, братичка, домой поехали. Или ты дикий кот? Дикая кошара. Но ну, до да, дикого он не похож, да? Нет, Они же более пушистые бывают. Просто он здесь уже неделю. Он не уходит домой, непонятно. У тебя глазки что ли разные? Ну-ка, посмотри. Посмотри. а Какие -а -а. да. цуны. А, нет, не разные. Просто он может разные. прицарапаться. Мне бы казалось. А меня... он дикий, так. Просто у меня кот был барсик. У него один глаз был карий, а другой... Голубой. Голубой, да. У меня такая Вот сейчас видно отсюда эту вышку. А, вот это? Киса, ехали домой, вниз тебя спущу. Поедем? Кто ты тут стоишь? Мёрзлыш. Внизу тебя выпустим. Там кому-нибудь пристроишься. Орель. А, Орелик только неизвестной породы. Орнитологи, где вы? Орел, смотри, кошару надо забрать. Домой отвези. А, это вообще на ворона похож, нет? Люву смотрю. Киса, Киса, поехали. Полетаешь? Ветер сильно дует. Трясет он здесь своими бубенцами. В осетию снег, э, снег, зима приходит в феврале. Вот как только февраль наступил, сразу начались Красиво. снегопады, потому что до февраля один раз снег выпал и все. Mm -hmm. а сейчас все прям mm -hmm. зимушка. Весна, да? а, весна? Нет, он-то может до апреля продлиться, mm -hmm. а может и закончится в феврале. Но в апреле уже точно во Владикавказе, на этом уровне, уже все точно будет в зелени. И тут Собакин. собакен, Собакин! Собакин! Подрался, скорее всего. И он так встал красиво. Смотри. Волк. Слушай, ну распогодилась там. Да. Да? Так, пожалуйста. Свети, Садушка. А смотри... Да, конечно. Вот смотри вон туда. Видишь склон э, грязный? Ага. Это как, псах какие там ветра, что туда всю эту пыль нагоняет на снег. Тише, да благодать Давай там скалистый такой. Кончик ага. Блин, солнце так глазами <сёк> HDR же включен? И а? HDR включен? Да, вроде. А ну давай прям вот на... залезть на целину. А, да, смотри, хималер, вы... сама... да не подняйте, бля. Фига, Пожалуйста. Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Это у меня... Это у меня друг такой, который Пожалуйста. вообще ему пофигу. Он раскачает Пожалуйста. тебя на всю катушку. Надо, я знаю, что такое лететь. С высока, блядь. Я тебе Я буду повыше. не это наш на условно у кого-то вот заранее mm, чисто все вот который, кто выслаживает да. Класс. иные домохозяйки. Хотя, осторожно. Да, да. Как? Я заехал сюда, не понимаю. Да. Вы понимаете, вы понимаете, да? а я тут в летней обуви иду пойду-ка я в обход то я укачусь своей летней обуви Звук, наверное, плохой Я так менее распускаюсь Что у меня просто область Не предназначена Для таких походов Вот здесь С грейдером надо сюда приехать Прочистить дорогу Подъемчик и для людей здесь тоже расчистить. А то как-то не по-человечески. комментарии когда говорят осторожно сюда два километра вниз падать <с <с <с больше не хочешь ничего там, Хоть, там есть я... одно место козырьная да? а сейчас я посмотрю телефон вот получилось не получилось подмысл <свес> <свес> <свес> а если бы еще солнце было закрыто хорошо <свес> Это альтернатива банки русской. Выбрут. можно? Давай, давай, тебе тебя сфоткаю. Вертикально или горизонтально? Да, это тоже знаю Саланом ты на Никитином. Ага. Как тебя фоткать? Вот так. Вот так. Во-во-во. Блин, а то мне руки отмерзли. Отсохли. Аааа. Просто не бежит. С таким ветром. А это камера с тебя снимает. Сколько вот такая Ой, не знаю, лишь 20, наверное, уже сейчас. Новый там по 40. Уф, ну на неё в видео, да, фото больше, фото тоже, конечно, делать. Да, просто одиннадцатый мне скидывает с какой-то свадьбы, я где танцы. от сынин, тебя позвать. Может быть. Так можно. О, я придумал. Блин, руки как мерзнут. Тут видео прикольный, да, получается. Тут коптер прикольно получается, Но сейчас его нельзя поднять даже. Не а, он улетит нафиг. хорошо она не нагревается будь предельно осторожна особенно вот здесь И такое бывает. На грантовой цепи нацепили, но здесь оказался неподъемным, непреодолимым проезд. Сейчас посмотрим, как он выскакивать будет. А <толк> я стою вот здесь, жду. В ожидании, чтобы вот это вот проехать. Да тут все под наклоном, под углом, здесь он все буксовают. такие машины постоянно портят здесь дорогу ничего поехали пробовать здесь вид <свеч> красивый с этими заснеженными вершинами. Они есть, но они намного выше снег. То есть, как он сейчас, низко. Такого летом не, не увидеть. Здесь тем более снега нет. Шикарный солнце. Мне больше, мне больше просто здесь нравятся вот эти э, березки, вот эти все кривые, косые. Вот здесь, кстати, э, вот это все склоны вот с этой стороны, они все усеяны родотендроном. Это ну, так красиво он смотрится. Ни разу не видел растений, он а, просто когда не цветет, он вот так, такие листья вот такие. Uh -huh. а, когда он цветет, здесь он оранжевый. Краснокнижный Кавказский. Uh -huh. Еще этот, этот весь я ни разу не видел. Mm, да, тут вообще очень много растений. Я даже что-то недавно смотрел про, про Кавказ. Очень много эндемиков которые только здесь растут и вообще настолько богатая здесь вот эта флора, флора и фауна. фауна тоже кстати да. провалилась Теперь у нас долгий путь вниз А спуститься нам надо вот где-то туда Жалко этих парочку. Какое? Которые не попали сюда. Когда весь день пасмурно, потом снег начался. И мы вот здесь стояли, пока ждали, ну, думали. Вот туда поднялись. Я, ну бывает часто, что внизу идет дождь, и вот когда до того места поднимаешься, а ты уже выше облаков. И я говорю, ну типа я очень надеюсь ставлю что мы попадем что будет выше облаков и мы приехали и вообще не было ничего не ни на ни этой горы видно ничего не было видно видно только вот то место где мы находились и, и я такой думаю может еще коптер поднять может ну типа наверх поднять его и посмотреть может выше но даже чуть-чуть солнце не пробивалось и это блин очень жалко что они не увидели потом мы когда куда мы сейчас доедем мы туда приехали уже, ну, думали, ну, а что-нибудь. А там уже такой снегопад начался, да, даже что много. даже дворники не справлялись да, Ну, они да. решили, что они еще раз придут. Да, да. И да, его подтверждение. Да, да, да.